Привет, друзья! Сегодня мы будем играть в челлендж, который всем известный Кто лучше знает Алину? Мама или брат. Итак, правила, наверное, вы знаете Мы должны писать вопросы на своих листочках, не подглядывая а Алина потом будет говорить ответ И у кого правильный ответ, у будет один балл Он будет записывать себе его где-то вот тут Значит, вопросы нам папа приготовил. Буду их учитывать я. Итак, начнем. Начнем? Первый вопрос. Какой цвет больше всего нравится Алине? Пишем, желательно побыстрее. Отвечай. Такого цвета нет. Отвечай в другой раз. Что, еще раз. <сínt> Громко. Я Показывай. Классно. <мне>. Ты... Никто не угадал. Значит, нолики. Нолики откладываем сюда. Второй вопрос. Алина, не выдумывай, говори да вы правильно. Так, самый любимый мультик Алины. Помню не все. Помню девочку, но не помню, как мочих нами называл. Раз, откаты чай. У меня два. Нет, один, смотри. Один. Что еще на Вообще, один 0. Так, если я себе пишу, где правильно один. 0, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Третий вопрос. Хорошо. Какого блогера Алина любит смотреть? Но она любит смотреть. Одного. Это как название канала? Любое. название канала. Имя. Что тебе? Что ты помнишь? Это будет правильный ответ, если будет даже правильно сказано имя девочки или мальчика или название прям канала. Так, давай. Один, да, ответ должен быть. Отвечай. Говори. Викиша. Сейчас, сейчас, сейчас, подождите минуточку. Плохо я тебя знаю. Так. Дальше. Один пишу себя. Я, как всегда, тоже... Так, следующий вопрос. Это четвертый. Самая любимая песенка Алинки. Даже я не помню. Она уже ничего не пойдет. По последним временем. У меня есть любимая песня. Прикольно. Я не знаю. Я не знаю. Если не знаешь, пиши прочерк. Прочерк. Ну подумаем, подожди. Долго думаем. Вопросы засыпка. Я не знаю. Прочерка. Ну давайте, угадывайте же. Что она входит и поет. Ходит по комнате и поет. Ходит по комнате и поет, теперь просто квашена вот эти все с прошлого челленджа. Так и напишем. Я так и пишу. Говорят, я не угадаю. Зачем же? Я угадала. Я всегда уверена. Надо, пусть будет, О, уже марки О, Отвечай, Петро Что? Питло. Блин, а я думал... А ну напеть, на петь, на Ну, уже ее пел Я... Зимой, я, не я жги Да-да-да, жги Я ты и я. Мы с тобой друзья. Ты и я. Ты и я. Мы с тобой, друзья. Короче, мы не угадали. Каждый ноль. Дальше. А какой предмет в школе они а нравятся больше всех? А, я догадываюсь. Долго. Отвечай. Английский. Правильно. что такое угадали. Угадали. Давай, пишем баллы. Следующий вопрос. Самый вкусный фрукт для оленки. Еще один вопрос. Я думаю... Думаю... Вот. А, а где вы сами ведутся? Часто И громко Глубника Упс <laughs> Она не умеет, кстати. Что написала? Мадрик. Ах, клубничка. Я сама люблю клубничку. Не угадали. Давай следующий. Какое время года нравится Алине? Весна, зима. Лето. Не списывай. Ты тоже. Как в школе. Отвечай. Громко. Дима. Так, опять. Один, по-моему, Уже мне пришел. Можем, заканчивается, да? Главное, что в не заканчивается. не Так, теперь должна Алина закрыть глаза. Какой цвет глаз у Алины? Точный. Точный. А ты должна его сказать, лучше мы с вами Готов? Готов? Показывай. Ты сама говорила точно не в пальце. Смотри в глаза. Смотри, у меня глаза, у меня камень. Тоже. Нет? Что у нее такой же, как у меня? Следим лабируем. У нее зеленая память. А -а -а. Ну пускай будет тебе бал. Да? Считаем, Сережик убал? Да. Пускай уже, ладно, да. уже не будем придираться к нему. Так мы его любим. Он с нами играет, соглашается. Нагов. Так, следующий вопрос. Что любит? делать Алинка в свободное время. Много всего она любит. Это точно. Нет, не последний, но много ты любишь. Ой, даже не знаю, что-то. Точный ответ. что-то нет, это должен четкий ответ. Четкий? Да. Четкий, не четкий. Ну, я так пишу, пишу более-менее, ладно. Ух, с этими играми, с этими свободными временами. Отвечай. Играть в компьютер. Ну, считаем, что ты... А это То же самое. Так, Давай один один, пускай так и будет. Так, следующий вопрос. Так, поздоровайся. А теперь, какая же любимая игра у Алины? Понятное дело. Не подглядываем. Я же видела. Говори Отлично играли. Конечно Ну и плюс еще маленький, маленький Еще А, на... да, надо записать один гол да, Уже да. разлюбила, да? Давно не играет Какое животное хотела бы иметь дома Алина? Кроме того, что у нас уже есть Отвечай! Маленькая котенка Ой. И опять мы добавляем. Пасту. Классно! Было интересно, как тебя узнать. И последний вопрос. Еще? Да. Надо ответить правильно и честно. Особенно для этот вопроса. Да Следний вопрос звучит так. Есть ли или нет у Алины секрет? Есть ли или нет у Алины секрет? Просто да или нет? Ты громко. думаю есть ну, все <связь> еще один балл можно было не считать как <связь> секрета есть секрет давайте посчитаем один, например пошла два, украла вокруг батуса что сейчас делаешь как не четыре, секрет. Ничего себе 5 считай ну, быстрее давайте Шесть. шесть. У мамы У меня 15 Ого У меня было так 5 У меня 9 У Сережек 5 Ничего Мы все равно вместе дружно семья И так Спасибо ребятки вы нас поддерживаете смотрите наши видео <как> мы вам благодарны кто не подписался подписывайтесь на канал «Эленста». обязательно кому понравилось видео ставьте палец вверх пишите свои комментарии мы рады всем и всем удачи всем пока пока пока я рисую, я рисую.